Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную вязаную шляпку-панамку с полями. Данная шляпка у меня рассчитана на обхват головы 54-55 см и ушло около полутора моточка хлопка. Моя шляпка уже в итоге подкрахмаленная. На литр водички я брала полторы столовые ложки крахмала. Это для того, кому интересно, как я крахмалю. И для тех, кто хочет более ровные, красивые, упругие поля, можете в последний ряд обвязки столбиков без накида вязать тригелин. Тогда края будут более упругие и ровно лежать. Конечно же, лайкайте, кому понравилось. Приступаем к вязанию. И не забывайте нажать под видео колокольчик для получения оповещения о новых видео, которые выходят на моем канале. Вязать я буду пряжей Yard Art Begonia. Здесь 50 граммах 169 метров мерсеризированного хлопка абрикосового цвета. Далее нам понадобится еще крючок номер 3, ножнички и сантиметр. Берем рабочую ниточку и делаем начальную петелечку.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 Еще одиннадцать столбиков с накидами. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять.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 глубину шапочки, до тех пор, пока мы не будем вывязывать поля. Завершила я провязывание высоты шапочки, у меня получилось 27 рядочков, закончила я на окончании 27 ряда, там где провязываем арочки, и это у нас нечетный ряд, и находимся в начале 28 ряда, сейчас приступаем к вывязыванию полей. Для начала, после соединительного столбика в третью петлю подъема я перейду, как всегда, в арочку. И если вы посмотрите на ряд последних прибавлений, мы делали прибавления в каждую третью арочку. То есть провязывали прибавление, 2 арочки по 2 столбика. 3 столбика 2 раза по 2 столбика. А вот точно так же нам нужно сейчас будет делать еще один ряд таких прибавлений. То есть перейдя в арочку, мы делаем 3 воздушные петли подъема. Это первый столбик. И сюда же довязываем еще 2 столбика с накидом. Далее снова во вторую арочку 2 столбика, и в третью арочку 2 столбика. То есть, если вы помните, мы делали прибавление 3-2-2, 3, 2, 2, 3 2, 2 Вот так нам нужно этот ряд и провязать 3-2-2. В конце ряда в третью воздушную петлю подъема делаем соединительный столбик и продолжаем вязать второй ряд. Второй ряд мы снова поднимаемся на 3 воздушные петли подъема. Это заменяет нам столбик первый. Далее еще 2 воздушные петли для арочки. Делаем накид и петлю основания цепочки делаем столбик с одним накидом. То есть у нас получается в эту петельку первую провязан столбик 3 воздушные петли, 2 воздушные петли дополнительно для арочки и еще один столбик. То есть получается вот такая арочка. Далее делаем 2 воздушные петли, снизу пропускаем 2 воздушные петли и в третью петлю делаем 1 столбик без накида. Далее поднимаемся на 2 воздушные петли, делаем накид, снизу пропускаем 2 воздушные петли, в третью делаем столбик, 2 воздушные петли и столбик сюда же. Далее снова 2 воздушные петли, снизу пропускаем 2 воздушные петли. В третью делаем петельку столбик без накида. То есть у нас получается раппорт узора составляет галочка из двух воздушных петель. Между ней две воздушные петли. Далее снова две воздушные петли, столбик без накида. Две воздушные петли подъема, Две петельки пропускаем. И снова повторяем через две петельки в третью. Столбик, две воздушные петли. Столбик сюда же. 2 воздушные петли и 2 снизу пропускаем петельки, в третью делаем столбик без накида. У нас должны получиться вот такие как бы условные веерочки. Столбик без накида, 2 воздушные петли, Поднимаемся, делаем галочку и спускаемся двумя воздушными петлями. Присоединяем веерочек столбиками без накида. И между столбиками у нас по 2 воздушные петельки. То есть здесь мы начали как бы условно говоря. Вот этот веерочек. И в конце ряда мы его завершим. Еще раз показываю. 2 воздушные петли поднимаемся. 2 снизу пропускаем петельки. В третью делаем галочку. Столбик 2 воздушные петли. Столбик сюда же второй. Далее 2 воздушные петли спускаемся. Снизу пропускаем две петельки. В третью делаем столбик без накида. Вот так чередуем до самого конца этого ряда. Завершаем ряд двумя воздушными петлями и в третью петлю подъема соединительный столбик. Возможно, что исходя из нужного вам размера у вас не вмещается полный раппорт, то есть половиночка э, не вмещается, то я предлагаю вам снизу вместо двух воздушных петелек пропускать, и буквально 2-3 раза вот вам и будет эти пол раппорта, которые не хватило. Если у вас вмещается и, допустим, остается одна лишняя петля то, соответственно, просто ее пропускаете и делаете соединительный столбик с двумя воздушными петлями. Далее делаем переход соединительным столбиком под ближайшую арочку из двух воздушных петелек. И нам нужно под нее связать три раза по три столбика с общей вершиной. Первый неполный столбик – это две воздушные петли подъема. Далее делаем накид и провязываем неполный столбик с накидом раз, пропуская рабочую нить сквозь две петельки. И неполный столбик с накидом второй раз. Пропускаем рабочую нить через 2 петельки. Соединяем общей вершинкой. Это у нас получается первые 3 столбика с общей вершиной. Далее делаем 2 воздушные петли и повторяем. Первый столбик с накидом неполный. Пропускаем сквозь 2 рабочие только лишь петли ниточку. Далее снова второй неполный столбик с накидом. И третий неполный столбик с накидом. На крючке 3 Петли от столбиков и одна рабочая петля соединяем общей вершинкой рабочей ниточкой. И снова делаем 2 воздушные петли. Далее третий раз повторяем все то же самое. Столбик неполно с накидом 1, столбик неполно с накидом 2 и столбик неполно с накидом 3. На крючке 4 петли рабочая и 3 неполных столбика соединяем их общей вершинкой. У нас получилось под арочку вот такой вот трехлистничек. Далее делаем одну воздушную петлю над столбиком без накида. Делаем накид и переходим под следующую арочку из двух воздушных петелек между э, столбиками. То есть там, где у нас галочки, вот здесь вот в макушечке э, таких вот условных веерочков, мы будем делать вот такие трехлистнички. Между трехлистничками и тремя будем делать только лишь одну воздушную петлю. Повторяем. Первый столбик с накидом неполный раз, первый столбик с накидом, Второй столбик неполный с накидом 2. И третий неполный столбик с накидом. Соединяем общей вершинкой. Далее 2 воздушные петли. Снова первый столбик с накидом неполный раз. Второй столбик с накидом неполный 2. Третий столбик с накидом неполный 3. Соединяем общей вершины. 2 воздушные петли. И третий трехлистничек вот этот вот последний листик. Первый столбик с накидом неполный раз. Второй столбик с накидом неполный и третий столбик с накидом неполный. Соединяем общей вершинкой. И теперь мы, закончив трехлистничек, делаем над столбиком без накида одну воздушную петлю. Переходим под следующую арочку и делаем снова трех листничек. Первый столбик неполный, второй столбик неполный, третий столбик неполный. Соединяем общей вершинкой. 2 воздушные петли. Первый столбик неполный, второй столбик неполный, третий и соединяем общей вершинки. две воздушные петли. Снова первый столбик неполный, второй столбик неполный и третий столбик неполный. Все три петельки со столбиков и рабочую четвертую петлю соединяем общей вершинкой и делаем один столбик без накида над, ой, один одну воздушную петлю над столбиком без накида. Обратите внимание, что между э, тремя столбиками с общей вершинкой я делаю по 2 воздушные петли, а над столбиком без накида делаю 1 воздушную петлю. Вот такие арочки у нас получаются снизу вот, в верхушечках, в которые мы должны провязать вот такие трех листочки, Между ними по 2 воздушные петли, еще раз повторюсь, и между полным вот этим веерочком из трех листочков один одна воздушная петля над столбиком без накида вот так нам нужно обвязать абсолютно все арочки предыдущие сделанные вот здесь вот в этом ряду пока мы все трехлистники вот так вот не обвяжем до конца ряда и тогда мы остановимся я покажу как завершить этот ряд Завершаем этот ряд. После того, как связали три лестнички, делаем одну воздушную промежуточную петлю между вот такими вот три лестничками. И в макушку первого столбика, точнее даже трех столбиков с общей вершиной, делаем соединительную петлю. Замыкаем вязание в круг и делаем еще одну соединительную петельку под две воздушные ближайшие петельки между лепесточками. Мы оказались под скажем, первой арочкой и делаем 1 столбик с накидом, то есть 3 воздушные петли подъема и еще дополнительная 1 воздушная петля, как бы промежуточная арочка. Далее делаем накид и пропускаем вот этот второй, получается, лепесточек и между вторым и третьим вот они 2 воздушные петли. Делаем столбик с одним накидом и воздушная петля. Затем вот она следующая воздушная петля между трехлистничками делаем под нее столбик с накидом и воздушная петля. И под каждые воздушные петли предыдущего ряда мы делаем по столбику с накидом и воздушная петля. вот все, все абсолютно между трехлистничками между первым лепесточком и вторым столбик воздушная петля, между вторым и третьим столбик воздушная петля и между третьим и первым, следующим получается уже по счету трех столбик воздушная петля. То есть делаем такую вот условную сеточку. Замыкаем четвертый ряд после того, как под воздушную петельку сделали столбик и воздушную петлю. Теперь в третью петлю подъема в начале ряда делаем соединительный столбик. Все, замкнули ряд круг. Теперь делаем 3 воздушные петли подъема над первым получается столбиком 1 столбик. Далее делаем накид и под воздушную петлю предыдущего ряда делаем 2 столбика с одним накидом. Первый столбик и сюда же второй столбик. Далее над столбиком предыдущего ряда делаем столбик с накидом, а над воздушной петлей делаем 2 столбика с одним накидом. Итак, чередую над столбиком столбик и над воздушной петлей 2 столбика. Вот так до конца ряда вяжем просто столбиками с накидом. Над столбиком столбик, над одной воздушной петлей 2 столбика. Замыкаем ряд в третью петлю воздушного подъема соединительным столбиком. И теперь мы вяжем сейчас шестой ряд. Шестой ряд мы будем повторять, начиная со второго. То есть, как вязали второй, вот здесь, вот где делали галочку. И затем поднимались, спускались, прикреплялись столбиком без накида. Вот точно так же мы и начнем. Делаем 3 воздушные петли подъема. Далее 2 воздушные петли для арочки. Делаем э, в петлю основания столбик с одним накидом. Петлю основания там, где мы сделали 5 воздушных петель. Далее 2 воздушные петли. Снизу пропускаем 2 петельки, в третью делаем столбик без накида. Вот такой вот орнамент мы будем повторять до конца ряда. 2 воздушные петли подъема. Далее 2 снизу пропускаем петельки. В третью делаем столбик с одним накидом. 2 воздушные петли. И столбик с одним накидом. Сюда же в эту же петельку. Далее спускаемся двумя воздушными петлями. 2 петельки снизу пропускаем. В третью делаем столбик без накида. Я думаю, что вы уже вспомнили, как мы делали вот этот второй ряд. Вот так будем продолжать. 2 воздушные петли подъема. Далее снизу 2 петельки пропускаем. В третью делаем галочку. Столбик 2 воздушные петли. Столбик сюда же второй и спускаемся 2 воздушные петли, снизу 2 петельки пропускаем, в третью делаем столбик без накида. И теперь, начиная со второго вот этого ряда, провязываем шестой как второй, седьмой как третий, восьмой как четвертый и девятый как вот этот пятый. То есть сначала мы делаем арочки, затем в эти арочки провязываем в следующем ряду 3 листнички, затем делаем ряд филейной вот такой вот вязки. И следующий ряд у нас получается а, там, где мы, скажем так, уравнивали столбики а, с накидом, делая под воздушные петли 2 столбика, затем над столбиком столбик и так далее. То есть сначала арочки, потом трехлизнички, потом, а, как это называется, господи, пилеечка и столбики. Вот точно так же и здесь сейчас начинаем с арочек, затем трехлизнички, пилеечка и столбики. То есть достаточно, в принципе, будет повторить еще один раз вот этот же рапорт, для того, чтобы у нас набралась ширина полей. Для любителей больших полей можете сделать рапорт повторить еще не один раз, а два раза. Но после провязывания второго раза вам нужно будет поля немножечко, возможно, расширить. То есть вот этого расширения вам покажется, возможно, мало. Вот поэтому можете чередовать. Через две арочки, то есть в две арочки провязывать по два столбика, в каждую третью три столбика. Или же в каждую четвертую, в зависимости от того, насколько вы хотите расширить. Но пока давайте свяжем с вами второй рапорт, а затем посмотрим, сколько это получается по ширине. И решим уже, будем ли мы делать в третий раз вот этот рапорт в листочках, или же просто приступим к обвязке колей. Итак, вот я довязала второй рапорт красивого узора и в пятом ряду второго рапорта я решила закончить свое вязание то есть вот начиная с первого ряда полей у меня получается связанные два рапорта и по сантиметрам это порядка 7 сантиметров то есть я считаю что это в этой ширины полей недостаточно если вы хотите можете продолжить связав пятый ряд После получается провязывания второго ряда с прибавлениями, вот здесь, где ряд столбиков, то можете продолжать делать третий ряд. Как вы видите, над двумя орнаментами первого рапорта у нас легли три орнамента уже во втором рапорте. И так далее. Количество будет орнаментов трех листочков увеличиваться, за счет чего и будет расширяться ширина полей. Но... Когда решите, что достаточно вам связанная ширина полей, то есть, допустим, 2 или 3 рапорта, неважно, то вот этот пятый ряд каждого рапорта мы провязывали с увеличением для расширения полей для того чтобы расширялись количество рапортов красивого вот этого трехлистничка. Когда вы довязали, допустим, второй рапорт и вы посчитали, что этой ширины 7 сантиметров вам достаточно, то пятый ряд второго рапорта вам нужно провязать будет без прибавления. То есть не провязываете под воздушной петлей 2 столбика, а просто над столбиком вяжите столбик, над воздушной петлей вяжите второй столбик. то есть Просто выравниваете количество петель, провязанных в вязки, вязке. То есть над столбиком столбик, над воздушной петлей столбик, над столбиком столбик, над воздушной петлей столбик вместо двух столбиков, которые мы делали первый раз. Если же вы будете делать три рапорта в полях вот этого орнамента, то, соответственно, второй раз вы провязываете пятый ряд также с прибавлениями, как и первый раз, а уже в третьем ряду вы просто выравниваете вот так вот столбиками. Это нам нужно для того, чтобы у нас не пустилась волной а, крайняя оборочная а, такая вот обвязочка. То есть, если вы делаете с прибавлениями, она вам добавит количество петель, и, соответственно, край получится такой вот волной. Вот, чтобы волны этой не получилось, нужно нам выровнять. После того, как мы провяжем пятый ряд, уже получается петля в петлю. Столбик-столбик, столбик, то получается, мы должны будем обвязать вот этот крайний край и тем самым завершим вязание шляпки. А, для того, чтобы края больше, скажем, находились в таком вот стоячем положении и были более упругими, а, многие рекомендуют использовать при вывязывании последнего обвязочного края регелин, это такая а, плотная пластиковая или, а, ну, скажем, упругая такая вот как своего рода толстая лесочка и она держит вот эти края. Так как я буду шляпку прохмалить, то я не буду его использовать. Итак, обвязочный край я буду делать просто столбиком без накида. То есть делаю одну воздушную петлю и в каждую петельку предыдущего ряда над столбиком предыдущего ряда провязываю столбик без накида по крайнему ряду. Второй вариант это столбики без накида провязывание назад. То есть как своего рода рачи шах. Либо же рачи шах это э, столбики. Без накида провязанные через одну петельку. То есть провязали столбик без накида назад, одна воздушная петля. Снизу петельку пропустили, столбик без накида, и снова воздушная петля. Снизу пропустили петельку, столбик без накида, воздушная петля. То есть сверху делаем воздушную петлю, снизу ее пропускаем и чередуем столбики без накида. Вот так вот, как бы походкой назад. Вот, и получается такой красивый вот такой волнистый край оборочный, я же буду просто обвязывать столбиками без накида, после того как я сделала соединительную петельку, я делаю одну воздушную петлю подъема и начиная с первой петли провязывая столбики без накида, то есть никаких накидов мы не делаем, а просто начинаем обвязывать каждую петельку по одному столбику без накида, в конце ряда я сделаю соединительную петлю, и у меня получится уже законченный край полей шляпки. Вот так. Ряд завершаем соединительным столбиком в первую петелечку подъема и все. Теперь мы отрезаем ниточку, оставляем небольшой хвостик лишь только для того, чтобы его запрятать потом и берем, вдеваем ниточку в иголочку. После этого берем, продеваем сквозь рабочую петелечку рабочую нить. И теперь как бы возвращаем получается на место петельку и теперь вытаскиваем хвостик сквозь последнюю петлю но сверху вот так и получаем такой вот визуально непрерывный краешек. теперь остаточек ниточки мы можем зафиксировать продев его вот так вот сквозь последним рядом столбиков без накида и все продеваем как можно дальше хвостик у нас никуда не денется для крепости я еще люблю, бывает, либо завязываю узелочки, либо продеваю вот так вот, захватывая как бы петельку, до которой не дошла, и возвращаю точно так же обратно. Тогда наверняка ваш хвостик точно никуда не денется и не будет никаких узелочков. Все, шапочка у нас, хвостик зафиксированный. Если где-то были присоединения еще запрячьте хвостики, обязательно. И теперь берем... Открахмаливаем шапочку. Как это можно сделать? Это можно сделать а, столовая ложка на литр водички, вот. либо же если любите более пожестче, такой плотный более делать а, крахмал, то можете взять полторы ложки на 1 литр воды. Разводите в холодной воде немножечко этот а, крахмал, затем добавляете его в кипяток, разводите, остужаете и шапочку вот так вот хорошо-хорошо жмакаете в этой крахмальной водичке и разглаживаете либо на манекене, либо я всегда рекомендую, если нет манекена, то надувайте шарик диаметром на обхват головы, на которой вязали, выкладываете хорошо вот эти поля. Поля, если хотите, можете сразу же проутюжить сквозь тонкую ткань, либо марлевую какую-нибудь ткань. Вот. И уже их вот таким вот образом ровно заглаживать. То есть постепенно, постепенно, постепенно, для того, чтобы края были стоячие. Если же хотите вот такие, как в панамки, более лежачие на глаза, то, соответственно, стираете, укладываете их. И все. Вот такая у вас шляпка должна получиться в итоге. Я надеюсь, что у вас все получилось. Вам понравилось? Не забудьте лайкнуть. Спасибо, что оставались на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных в петелек. Пока-пока.